Ну что же, значит, я сразу должен сказать, что мой доклад не будет столь высокопрофессиональным, он скорее такой внешне наблюдательный и ориентировочный, вот, и тема немножечко съехала относительно того, что я говорил, мне будет, ну, необходимо дать некоторую базу, а потом уже, так сказать, будет некоторый экскурс по конкретным примерам. Итак, да, скажу, почему я за эту тему взялся. Дело в том, что я столкнулся с тем, за последние, особенно год это часто стало возникать, что люди, которые вроде как декларируют, что они борются с наукой, за скептицизм там и так далее, вдруг начинают говорить какие-то странные вещи. И иной раз я и себя ловлю на том, что я что-то тоже странное говорю иной раз. Послушаю свои лекции, Нет, вроде нормально, все красиво, но... но ведь это же не опубликовано в рецензируемых научных журналах. Да? Как бы я должен сомневаться и сам в себе тоже. Ну, маленький разгон, разгонный тест. Рукой просто поднимите, кто согласен. О, раз, два, три, четыре. Так. Ну, порядочно. Примерно чуть меньше половины аудитории. Два, три, четыре, пять. А немножко больше. Где-то так процентов 10 аудиторий может... О, много. Ну вот, теперь даю правильные ответы. Значит, <coughs> на сегодняшний день антропогенная природа глобального потепления подтверждена настолько, насколько, в принципе, может быть подтверждена, естественно, научная гипотеза. То есть уровень согласия в профессиональном климатологическом сообществе достигает примерно 97%. Это выше, чем согласие в биологическом сообществе относительно признания теории эволюции. Однако в непрофессиональном сообществе антропогенная природа глобального потепления отрицается и довольно широко, преимущественно по политическим мотивам. Причем эти политические мотивы прямо противоположные в России, и в Америке. В России против глобального потепления выступают в основном экономически, экономически ультраправые, то есть либертарианцы и такие вот консерваторы, самое правое крыло республиканской партии, потому что это противоречит их идеологии. Если у нас глобальное потепление, надо, надо осуществлять коммунальные действия по значит, реагированию на ситуацию, а это противоречит такой ультралиберальной идеологии, по которой все исправить невидимая рука рынка. Я вообще тоже либерал, но не ультралиберал. Я считаю, что некоторые коммунальные действия предпринимать необходимо, а для, многих, для некоторых людей слово «коммунальный» означает «коммунистический». Все, немедленно, красная угроза, значит, и ни в коем случае не признавать. Да? А у нас обратная ситуация, поскольку на Западе признано, что мейнстрим, 97% западных ученых признают глобальное потепление, ну а мы сейчас как бы немножко в контрах с Западом, поэтому мы не признаем. Вот. Ну и там есть еще некоторые исторические причины, потому что наша геофизическая школа потерпела тяжелый урон в, 80 в 70-е, 80-е годы от, так сказать, тектоники плит, западной такой, вот пришедшей с запада теории э, геофизической. И сейчас как бы некоторые хотят взять реванш и сказать, что нет, мол, у нас есть своя отечественная геофизика. Вот. Что касается математики, она, конечно, надежнее всех, пожалуй. Но ни одно математическое утверждение не является абсолютно надежным. Пояснить можно очень просто. Вы знаете, что, ну, там, что там, характерный пример какой-нибудь, понимаете, теорема Пифагора. Если вы запишете доказательство теоремы Пифагора, то там будет несколько десятков шагов, ну как бы переходов логических, если четко формально расписать. Скажите, пожалуйста, вот здесь сидит там сотня человек, и сотня человек, если я допущу специально, намеренно из, один из переходов и скажу, сколько его заметят? что я исказил этот переход. Ну, ну, я думаю, что, так сказать, если люди изучали математику, то 90% изучавших математику заметят. А кто не изучал математику прицельно заметит, наверное, половина. Теперь представим себе такую вещь. Сколько человек изучало теорему Пифагора? Ну, сотни миллионов, правильно? По всему миру. Там остальные миллиарды ее не проходили, естественно. Вот. Но те сотни миллионов, которые проверяли, проверяли эти выкладки какое-то конечное количество раз. Многие просто заучивали наизусть. Следовательно, ну, конечно, среди них были еще и выдающиеся математики, которые бы заметили ошибку, скажем, с точностью, с вероятностью 1 сотая процента, что они бы пропустили что-нибудь по невнимательности. Но все-таки, если мы посчитаем, сколько людей проверяли, и так далее, то все равно окажется маленькая вероятность, что до сих пор все люди, которые изучали теорему Пифагора, начиная с самого Пифагора, допускали там какую-то ошибку. Ну, есть такая вероятность, очень маленькая, да? Очень маленькая. Но я к тому, что э, надежность математических утверждений не выше того, что э, проверяли люди. Чтобы не было сомнений в том, что это серьезно, вы знаете, кто доказал теорему Ферма? Да? Уайлдс. Э, когда доказал? В 93 году опубликовал доказательства, в девяносто четвертом году нашли ошибку в доказательстве, в 95 году он совместно еще с коллегой исправил ошибку в доказательстве. После этого, что вы думаете, искали ошибки? Искали. Искали 20 лет. За 20 лет не нашли, поэтому в феврале этого года ему дали Абелевскую премию. Как вы думаете, есть вероятность, что там найдут ошибку? В принципе, она есть. Как бы, как бы не проверяли это сотни математиков, но все-таки вероятность есть теория очень сложная, 120 страниц. Следующий пример, еще более серьезный математик, японец, я сейчас даже не произнесу его имя, вот буквально не так давно, в 2012 году, доказательство доказательство абц теории ABC-гипотезы, так называемые. Ну, там тоже некая формулировка, не, не, слож, не намного сложнее э, Великой теоремы Ферма. Никто не мог доказать. Так сейчас никто не может прочитать его доказательства. Слишком сложные. Профессионалы говорят, нужно год потратить, оторвавшись от всех остальных работ, чтобы только разобраться в языке, который он ввел. Вся надежда, что а он отказывается ездить с лекциями, говорит, я ученика подготовлю, может он потом поездит. Вот. Это про надежность математики. Ну и про доминирование лженаучных трендов в мировой науке. Понимаете, здесь э, это самое, как это сказать, оксиморон получается. Если некоторые идеи доминируют в мировой науке, то она и есть научная. Даже если она ошибочная. Вот когда ее поменяют, и все скажут, да, это была ошибка, мы теперь от нее отказались, ее преодолели, а кто-то будет ее по-прежнему придерживаться, ну тогда вот можно будет говорить, что это тоже наука стала. Но ну, это просто определение для напоминания, даже там, читать не буду, но как бы это имитация науки да, или любая деятельность, которая кажется выдается за научную, таковой не является, ну, разница в мотивах э, в сознательности. Вот, теперь дальше. наука. это вредное, но естественное явление. Я хочу на это очень, так сказать, очень подчеркнуть это, потому что многие борются с лженаукой, исходя из того, что это некое хтоническое зло такое, которое выползает к нам, значит, и портит нам жизнь, так сказать, не знаю, что-то типа там ну, не знаю, какого-то э, фашизма, садизма, там, еще чего-то такого интеллектуального. Да? Нет, это просто обычный, э, обычная неприятность, которая случается с любой сложной системой. Она изнашивается, болеет, там, э, склонна к каким-то девиациям там, и так далее. Вот. Подчеркиваю, что дальше, поскольку здесь заявлена биомедицинская тематика, я буду немножко ради игры, ну, а немножко и по делу. Использовать такие метафоры и аналогии медицинские, относитесь к ним с, отчасти с юмором, но отчасти и по смыслу. Итак, первое утверждение, с которым я хочу вас э, познакомить, не существует четких границ между наукой и лженаукой, между лженаукой и неадекватными убеждениями вообще, и между неадекватными убеждениями и психическими отклонениями. Э, это э, существенная вещь. Дело в том, что э, переход между... Пере, естественно, когда ситуация четко выраженная, тут все понятно, в ту сторону, в эту сторону, но есть плавный переходный спектр и вы можете не заметить как вы не только попадаете в серую зону но потом еще и пересекаете ее и оказываетесь по ту сторону вот в связи с этим я считаю что пропаганда псевдонауки и лженауки на телевидении например и вообще широкая пропаганда она серьезно, несет серьезную опасность потому что на мой взгляд это убеждение у меня сложилось есть мое личное там, на основе наблюдения за конкретными людьми в том числе некоторыми близкими людьми что э, эти сообщения могут усиливать э, девиации психологические и психические, приводя в том числе ну, в комплексе с другими вещами и к каким-то серьезным э, последствиям. Э -э, причем незаметно для окружающих. Вот. Дальше я хочу сказать, что распространение лженауки носит эпидемический характер. Э -э, я вот написал здесь заразительный, специально для того, чтобы не, э -э -э, не, не троллить э -э, психологов, там, кто здесь есть, потому что так по жизни, я бы сказал, заразный. Вот. Но э, почему я не, не говорю, потому что, когда медики слышат «заразный», они говорят, где инфекционный агент? Инфекционного агента физического у лженаучных убеждений, естественно, нет. Но это не значит, что его нет вообще. Инфекционный агент в кавычках в лженауке – это мемы. Мемы, они, естественно, объекты не физические. Но, тем не менее, они могут передаваться от человека к человеку, а механизмы чуть позже. А когда они передаются, то есть, как бы, когда передается уже научное убеждение, оно обычно представляет собой не один мем, а целый комплекс мемов, вот, то э, наблюдаются обычно такие вещи. Когда человек воспринял идею, начал ее варить, и, и вдруг ему начинает открываться тайна Вселенной. Он вдруг начинает понимать, как все устроено на самом деле. Э, он некоторое время шокирован этим ощущением, примеривает его где-то, кому-то, может быть, иногда осторожно говорить, но вообще так держит про себя, потому что боится, что его примут за сумасшедшего. А потом он вдруг начинает понимать, что нет, действительно все сходится, действительно все именно так. И его долг, конечно, спасти мир, от, ну и хотя бы своих близких, от недоразумений, в которых они погрязны. И тогда начинается миссионерство, то есть передача этого мема окружающим. Ну, дальше, после того, как человек до некоторой степени обустроил себе окружение, то есть получил некоторый маленький уютный круг единомышленников, течение обычно переходит в более такой спокойный характер, потому что он всегда может поговорить со своими. Но идут обострения, если он оказывается в другой среде, или, так сказать, кто-то в этот круг входит. Еще эпидемический характер хорошо подтверждается тем, что лженаука не глобальна. Каждая конкретная лженаука имеет центры распространения, характерные, так зоны, где она наиболее распространена. Например, вот Саган в книжке «Мир полный демонов» чуть не половину текста посвящает борь борьбе, значит, ну, или разъяснениям по вопросу о похищениях людей инопланетянами. Почему, казалось бы? А потому что это самое распространенное лженаучное убеждение э, в Соединенных Штатах. А у нас оно, в общем, ну так, на маргинальном уровне существует. Вот. Дальше. Вот я обещал про репликацию мемов. Значит, она идет в две стадии. Это важный момент. Э, значит, э, я подчеркиваю, у мема нет э, гена, инфекционного агента какого-то, да, физического носителя, даже кода нет у мема. Вот э, я очень часто сталкиваюсь с тем, что к мемам относятся несерьезно, именно потому что как бы ну, в науке не принято, и затрудняются изучать вещи, не имеющие материальное воплощение. Э, поэтому когда э, возникли, возникла идея, э, помните, как тяжело в медицине значит, было становление идеи инфекции, инфекции, переносимой значит, э, возбудителем. Ведь поначалу эту идею отвергали довольно активно, потому что кто же его видел? А в физике, между прочим, до конца XIX века очень многие не признавали идею атома. Кто же его видел? Нету его, да? Вот. И Мах, например, еще в начале 20 века отрицал существование атомов, говорил, что это не более чем умозрительная конструкция, полезная для теоретизирования. А Эйнштейн пронаблюдал в 1905 году, опубликовал статью в вот этом самом Брауновском движении, объяснил, и объяснение стало уже настолько однозначно четким, что после этого ну, как бы снялся вопрос. Хотя ведь никто атомов еще не увидел. Просто ну, очень убедительный эксперимент. Реально первое более-менее прямое наблюдение атомов это 51-й что ли год или что-то в этом роде. Ионный микроскоп, все такие дела. Но тоже косвенные же измерения. Да? Так что дальше, если помните, ну вирусы признали где-то так, появилась идея. На, на рубеже веков, да, потом она как-то более-менее укрепилась. А вот когда стали говорить про компьютерные вирусы, кто нибудь помнит, когда появился термин примерно? Ну, середина 80-х, конец 80-х. И э, относились к нему как к метафоре. Это считали, что ну, какие же это вирусы? Вирусы, вот они, частицы, видимые под микроскопом. А это просто такое описание. как бы. Но сейчас мы знаем, что у компьютерного вируса есть код. Этот код значит, передается с компьютера на компьютер по определенным схемам, да, он может по дороге мутировать, причем преднамеренно, или даже как-нибудь еще под влиянием каких-нибудь внешних обстоятельств тоже бывает. Вот. Так что компьютерный вирус — это не метафора, это система, это код, который способен проникать через барьер операционной системы, защитной, и использовать ее ресурсы по своему назначению, так же, как и вирус биологический. Так вот, мемы, некоторые мемы, по крайней мере, — это мысли вирусы, то есть это идеи, вирусные идеи, которые проникают через барьеры, защитные барьеры сознания и берут часть этого сознания под свой контроль своих интересов, например, для своей репликации. Вот первая стадия распространения, ну, то есть репликации мема, это мем усваивается в сознании, укрепляется в нем. Человек убеждается. Вот то, что я сказал здесь про мем, значит, инкубационный период. Потом он начинает порождать поведение, способствующее передаче. Например, вот я выступаю перед вами и пытаюсь передавать вам некоторые мемы. Да? Мем не всегда вредные, иногда бывают полезные мемы. Ну, вам судить, какой, какой я вам передаю. Вот. Значит, э, дальше наступает вторая стадия. Вы слушаете и смотрите, вам нравится вообще, не нравится, сказать, какие у вас впечатления интересно, ярко-неярко, ярко, скучно, значит, еще что-то, да? Может быть, если вам нравится, если у вас поднимается тонус, там, возникает интерес, хочется потратить больше времени, значит, то э, поведение мое, вот здесь вот, поведение распознается как привлекательное, ну, потому что вы не уходите из зала, вот. А в результате у вас воссоздается некоторый образ мысли. Если я передаю хороший мем, то он у вас воспроизведется примерно в таком же виде, как у меня. Ну, потом он укрепится, и потом будет передаваться дальше. Вот. Псевдонаучные мемы, вообще мемы хорошо передающиеся, они обычно уже путем многократной передачи очистились от тех, от тех элементов, которые плохо реплицируются. Вот. Поэтому они представляют собой такое более-менее твердое ядро мифа, которое ретранслируется достаточно надежно, с не очень большими искажениями, потому ну, что всегда есть какие-то штаммы, мутации, вариации, но ядро где-то основное создается. Почему мемы привлекательны? И вот тут возникает вопрос. Если мы хотим бороться с лженаукой, то мы должны понимать, как мы будем с этим бороться. Значит, почему, она, почему мемы распространяются? Во-первых, они спекулируют на лень, потому что всегда хочется получить простое объяснение. Научные объяснения сложные, а лженаучные обычно значительно проще. Или, по крайней мере, избавляет от необходимости сложных рассуждений. Дальше э, мен дает чувство причастности. Обычно через, либо через э, конспирологию, либо через эзотерику какую-то. То есть вам сообщают тайные знания, Вы теперь знаете то, чего не знают другие. Вот там за дверью они ничего не знают про то, что я говорю. Понятно, да? Вот, а, вы, а вы знаете. Поэтому вы посвященные. Вот. Дальше он дает определенный статус. Вот я здесь стою, да меня тут красиво представили. Если вы мои идеи воспримете, вы можете где-нибудь еще такую лекцию провести, вас тоже будут воспринимать на ну, ура, там все здорово, да? Вот. Дальше некоторым даже за это дело деньги платят. Особенно, если мем подходящий и лженаука такая как бы востребованная, то заработать можно. Вон, Петрик хотел вообще там сколько-то миллиардов украсть. Вполне можно развести на лженауку какого-нибудь человека с деньгами или контролирующего государственные деньги. И, в общем, обеспечить себя. Но есть еще эмоции. То есть в конце концов рассказывать какие-то удивительные вещи. Здорово, интересно, приятно. Ты получаешь при этом подъем большой, да, а, а когда ты рассказываешь это кому-то новому человеку, то ты же видишь его реакцию, ему же нравится, ты в его глазах становишься интересным. Что тут главное? все важно, но все-таки я выделяю одну вещь. Лей, лей, лей, лей. Ну, лично я выделяю эмоции. Почему я выделяю эмоции? Почему я выделяю эмоции? Потому что все остальные вещи до некоторой степени через них могут быть отчасти объяснены, но главное вот в чем дело. Дело в том, что эмоции — это психологический такой стимулятор памяти. Если вам что-то сообщают на эмоциональном подъеме, вы это запоминаете гораздо лучше, чем если вам это сообщают без эмоционального подъема. Поэтому высокая эмоциональность, связанная со многими видами лженауки, это просто-напросто допинг, который вводится вам в мозг, чтобы вы получше запомнили и получше восприняли то, что вам сообщается. Значит, соответственно, борьба с лженаукой, с учетом этого, значит, строится вот по таким основным направлениям. Значит, общая профилактика — это то, чем, можно сказать, я здесь сейчас занимаюсь. Я рассказываю вам о том, что вообще такое лженаука, как с ней бороться, значит, как противостоять, да, какие скептические методы есть, тут обсуждается. Да? Ну и книжки, соответствующие, пишут сам об этом. То есть развитие такого скептического иммунитета — это тот самый иммунитет, который не позволяет лженаучным идеям проникать в сознательное ядро и так сказать, ну, начинать управлять вашей личностью без вашего контроля. Значит, дальше начинается специфическая профилактика. То есть, если вы знаете, что, например, в обществе широко распространены антипрививочные идеи, то неплохо бы еще до того, как человек столкнулся с этим, там, в школе где-нибудь рассказать про то, чем полезны прививки детям. Да? Вот. Прежде чем человек попал в, это, в движение, может быть, надо как-то намекнуть, на приеме у врача о том, что да, это необходимо, тут все надежно подтверждено, вот посмотрите, там, справочки, там, еще что-то такое. Это такая специфическая профилактика. Вот. Дальше. Есть вопрос о том, что, э, ну, карантинные мероприятия надо как-то проводить, да, если уже пошел мем распространения, что-то надо с этим делать, как-то препятствовать распространению. Э, надо. Дальше, наконец, если уж человек заразился, ну, можно попробовать полечить. То есть как-нибудь переубедить заставить склонить к тому, чтобы заставить нельзя, склонить к тому, чтобы отказаться от таких вот убеждений. Но самое печальное то, что очень часто, когда вы переубеждаете другого, вы испытываете от него отдачу, да, нет действия без противодействия. И вы запросто можете получить более сильный сигнал, если человек ну, как личность более сильный, чем вы, который это вас убедит в верности лже будьте осторожны. Поэтому, когда вы работаете с э, человеком, который, ну, который склонен к определенным девиантным идеям, вы рискуете своей головой в самом буквальном смысле. Я, например, скажу так, что у меня был опыт жизни достаточно долгого общения с человеком, ну, как бы с такой ну, шизофренией, с параноидальным течением, вот, и э, я очень тяжело переносил само время общения, пока оно касалось э, вопросов, касающихся, вопросов, связанных вот с систематическим бредом. Вот, то есть у меня возникало ощущение э, до некоторой степени подобное тому, которое возникает э, в случае головокружения, да? то есть когда у вас зрительное восприятие одно, а так, как, как бы там вестибулярное другое, и у вас начинает кружиться голова там немножко, да, вы как бы чувствуете какой-то контакт, некоторую утрату контакта с реальностью, да, вот. Это все происходит, если вы контактируете с сильной личностью с серьезным девиантным поведением. Психологов, психиатров, как я понимаю, специально обучают, как значит, защищаться от таких влияний, от такой индукции, если выражаться не очень научным термином, но она есть, и э, будьте осторожны, э, она не всегда проходит э, заметно. Вы потом можете вдруг говорить, поговорить, поговорить с человеком, потом через недельку вдруг вы что-то было в его словах такое, и начинаете копать на эту тему. Такой пример конкретный. Надо пора уже вводить примеры. У меня был, э, был. У меня есть приятель, который сам по себе вполне себе очень рациональный человек, математик, э, значит э, хороший специалист и, в какой-то момент значит, он вдруг обращается ко мне со словами, что, знаешь, вот эта вся теория с лунным заговором, да, о том, что американцы не летали на Луну. Вот, но я понимаю, что там, конечно, все это бред, но вообще-то вот, вот я сейчас получил в руки книгу, которая написана так, что она выглядит убедительно. Я вот читаю, и, в общем-то, все аргументы, я не могу к ним подкопаться. И написана она доктором технических наук, и бредовых аргументов, которые разобраны на всех форумах, там нету. Там реальные аргументы достаточно убедительные. Но он не занимался космонавтикой, никогда не интересовался специально. Вот. Я попросил его прислать эту книжку, посмотрел пару глав и подробненько прокомментировал, где и что. Почему вот это вот, так сказать, ерунда, почему вот тут нельзя верить, вот тут вот нельзя верить. Но я просто знал эти вещи уже чуть-чуть глубже. Да? А для него, не специалисты в этой области, это выглядело убедительно. И плюс еще авторитет доктора наук. То есть будьте осторожны. Не всегда можно вступать в такую полемику, если вы не чувствуете себя достаточно в силе. Вот по поводу специфической профилактики, я еду там по, по, там, по, вот этому, списку, да, вот по этому списку вперед. Значит, по специфической профилактике я хочу сказать еще одну вещь. Еще одна особенность заключается в том, что наоборот вы окажетесь слишком сильны сами для себя. И ваш собственный скептицизм, скептицизм тоже опасное оружие, он тоже может вас подавить. То есть, например, если вы начнете скептически докапываться до любого тезиса, то вы можете разрушить любую, любое утверждение, любую теорию. Докопаться можно и до теоремы Пифагора. Вот. И ко всему можно найти какие-нибудь претензии. То есть он, скептицизм может быть разрушительным. Он может быть э, не, э, привести к неадекватному консерватизму, вы будете отказываться от любой свежей идеи вообще. А не забывайте, еще, что свежие идеи на стадии возникновения имеют слабую, слабое подтверждение, слабую поддержку. Это не значит, что нужно верить во всякую бредовую смелую гипотезу. Но это значит, что когда профессионал высказывает относительно новую идею, надо относиться к этому ну, с некоторым уважением, скажем так. И даже если она вам кажется сомнительной, мы отметите ли сомнительные идеи, но мы ее рассматриваем. Вот. Подавление эвристичности – это самое неприятное, может быть, последствие, потому что вы просто, если вы слишком скептичны, слишком критичны к себе, то вы не можете выдвигать новых идей в принципе, потому что все они кажутся вам недостаточно обоснованными. Вот. Ну и, наконец, есть такая вещь, как оборот, оборачивание скептицизма, как я сказал, против самой науки, начало, разрушение ее. Такие примеры есть. Вот я сейчас уже немножко заимствую с конца своей лекции примеры, благо они меня там кадрами не поддержаны, поэтому буду их рассказывать сейчас по ходу дела. Например, если вы знаете, есть такой психолог Александр Невеев, его роликов довольно много в интернете. Вот. И первое время как бы, к нему очень позитивно относились скептики и так сказать, в сообществе, которое борется с уже наукой, как бы его перепощивали и говорили, что вот, мол, типа, смотрите, как он здорово раздалбывает всяких там психологических этих фриков, которые устраивают странные, необоснованные всякие приемчики, тренинги там и так далее. Этого добра сейчас полно. И на, этом, на этой критике он хорошо поднялся в плане своей известности. Он боролся с всякими сетевыми троллями, там что, как всегда, порождало скандал, а скандал — это всегда пиар. Вот. Но когда он раскрутился, то оказалось, что он применяет, готов применять эти же приемы к нормальным психологам, к нормальным научным психологам, за то, что они не следуют абсолютно такой ригористской э, научной методологии, которая, в общем-то, в этой науке на 100% неприменима. Она еще не настолько созрела, эта наука, чтобы применять там э, ту степень строгости, которая присуща, например, э, физике. И, ну, не готова еще наука, ну что поделать. Есть еще много феноменологических теорий, догадок, каких-то э, версий, сопоставлений. Э, ну, а после этого он эту же, самую идею, эти же самые, эту же самую критику стал направлять еще и на биологию отчасти. А потом... На, э, выяснилось, что за этим стоит еще и комплекс э, религиозных убеждений, религиозно-политических в некотором смысле, ну религиозных в первую очередь. И оказывается, э, надо применять всю эту, весь, весь аппарат, так сказать, научного принуждения, научного методологического принуждения, надо применять к врагам, и не надо применять к себе и друзьям. Поэтому собственные идеи, если послушать его ролики, то собственные его идеи, которые он время от времени выдает, они настолько же безосновательны, и настолько же не проходят тестов критичности, критического мышления скептического, которые он предъявляет другим, как и те, которые он критикует. Плюс к этому он еще обосновывает, что, значит, э, значит полезность православия. Да? Вот. Ну, как бы, ну, верующий человек нет проблем, но видите, какая штука. Он-то поднялся на борьбе с лженаукой, но выяснилось, что за ней стояла еще система убеждений, которая к науке не имеет никакого отношения. И ладно бы он преподавал это все, преподносил это все э, как, ну, действительно искренне верующий православный, ну, пошел и миссионерствует, почему нет, да? Но это-то преподносится как борьба с лженаукой. Так вот, э, есть еще одна причина, по которой э, ну, я считаю, что борьба с лженаукой вещь опасная. Это то, что, э, как бы вы ни были хорошо подготовлены в этом деле, если вы недостаточно скептичны, не настолько скептичны, чтобы вообще все отрицать подряд, наверняка найдется какой-нибудь мем, который засядет вам в голову, потому что они хитрые мемы. Найдут что-нибудь такое, за что у вас зацепится, какой-нибудь поворот мыслей, какое-нибудь старое воспоминание, какую-то эмоцию, значит, за которую он зацепится. Поэтому, опять же, будьте осторожны. Если вы увидели, что вы начинаете склоняться к каким-то... Немножко странным идеям, все время себя контролируйте. Ну и, наконец, есть еще одна опасность в области скептической профилактики, э, специфической профилактики лженауки. Она, к сожалению, скучная. Как только вы начинаете подробно, детально, содержательно рассказывать о конкретной науке, которая, против, которая противопоставляет лженауке, окружающие говорят, ой, что-то непонятно, что-то скучно, какие-то детали, что-то считать, английский язык читать статью да вы что, за кого меня принимаете? Я сколько тысяч сдал на английском, больше не буду. Да? Вот, это реальная опасность скуки. Вот есть хорошая цитата, немножко великовато, но я думаю, что те, кто смотрели фильм, я надеюсь, что все его смотрели, я, я считаю, что это лучший фильм всех времен и народов. Вот, ну так, шутка, конечно. Вот, но э, вот так воспринимается наука с точки зрения, человека от науки далекого, хотя и думающего. Понимаете? Какая унылая скука заключена в этом утверждении. Вот в средние века было интересно, в каждом доме жил домовой, в каждой церкви Бог. Понимаете, да, вот это ощущение? Вот это ощущение всегда будет противостоять вашей попытке рассказать, противопоставить науку уже науке Поэтому вот это про специфическую профилактику. Теперь про эффект предупреждения — прививка. Во-первых, в отличие от прививок, которые там под строгим контролем готовятся, значит, медицинских прививок, да, здесь вы никакого контроля тщательного не проходите. И э, вы запросто можете проинформировать человека о слишком детально. Он скажет, «О, интересно!» И выходит, чтобы вы его сами заразили. После этого э, может сложиться другая вещь. Вы ярко, убедительно, Напористо так прокритиковали, скажем, уфологию. Он скажет, да, а у меня друзья уфологи видели что-то. Он что-то не уважает их, что ли? Вот, поэтому, когда вы делаете прививку, будьте осторожны, а не дай бог не друзья, а там мама с папой. Это надо делать очень осторожно, нужно обезвреживать вирус, Мем. Значит, э, если это юмор, то он должен быть легким и не оскорбительным. Э, отчасти может быть направлен на себя. Если это критика, она должна быть без детализации. Детализация нужна в том случае, когда вы столкнулись с уже случаем серьезного заболевания. А если вы так профилактируете, то просто предупредите нам тебе, вот на это не обращайте внимания. Вот это бред, вот это бред, но вот это не смотрите, вот с этим еще можно, можно иметь какое-то дело. Вот. И второе, и, и последнее. Используйте всю силу в ярких научных иллюстрациях, потому что если их нет, то вам будет скучно. то да и вашему слушателю будет скучно. Теперь препятствия для мемов. Это быстренько пройдемся, потому что как устраивать карантины здесь неизвестно. Цензура не годится, от нее еще больше вреда. Потом внутри под этой цензурой накапливается, сказать, эмо... Это самое, все эти эмоции и мемы зреют, зреют, зреют. Потом все раскрывается и получается то, что случилось у нас после отмены советской цензуры. Вот. Более эффективные механизмы репутации экспер, и экспертиза. От, достаточно эффективен отказ от поддержки. Не ходить на определенные программы, на РЕН-ТВ или еще куда-нибудь, не комментировать, да? Добиваться от государства, скажем, чтобы не тратились деньги на уже научные идеи, на проекты, да? и так далее. Вот. Снисходительное высмеивание такое, более-менее спокойненькое такое. Вот. Это тоже необходимо. Лечение, да? переубеждение. Ну, примеры есть, но их мало, помните об этом. Поэтому почти всякий раз, когда вы сталкиваетесь с человеком, который убежден, э, имейте в виду, что, скорее всего, вам ничего не удастся, вам не удастся его переубедить. Рассматривайте его скорее как пример, как профилактику для тех, кто наблюдает за вами во время этого разговора? При этом чего нельзя делать? Во-первых, нужно иметь эффективные ответы. Их надо заготавливать в основные аргументы псевдологии и уметь на них ответить. Во-вторых, не дожимайте до конца в угол, потому что если вы его зажмете в угол совсем своего оппонента, он там очень сильно разозлится, будет высокий уровень негативных эмоций, и наблюдатели, которые за ним смотрят, могут проникнуться сочувствием к нему, и так далее. Я приведу такой пример. Э, не так давно, буквально вот в прошлые, по выходные, что ли, или ну, на, на, на днях, мне позвонили с радио и сказали, что у нас тут программа про крионику. У нас будет человек из э, Криорус фирмы э, рассказывать про крионику целый час. Не могли бы вы, как представитель комиссии по репетам с уже наукой, значит, подключиться к нам в эфир, и, так сказать, высказать свое мнение. Ну, мнение комиссии по борьбе с сложной наукой вообще такое, что креоника — это, в общем-то, мистификация, по большому счету, и э, даже в каком-то роде э, жульничества. потому что людей убеждают в том, чтобы заплатить довольно большие деньги за абсолютно бесполезное дело. Значит, э, подключили меня к середине разговора, но я слушал его более-менее сначала. Э, до Меня еще подключили Сергея Лукьяненко, известного фантаста. Его я, к сожалению, по телефону не слышал, потому что там из одного телефона в другой не ретранслировался. Но я слышал ответы, так сказать, реакцию. Вот. Во всяком случае, было ясно, что Лукьяненко там говорил про то, что это все страшное шарлатанство, разводка, значит, деньги, значит, вышибают, значит, и так далее, и так далее. Ну, все стандартная риторика. Честно говоря, если бы он этого не сказал, я бы, наверное, тоже эти слова в какой-то мере упомянул бы там где-нибудь так. Но когда я понял, что это сказано, я понял, что дальше нужно противодействовать совершенно другим способом, потому что Лукьяненко, высказавшись таким жестким способом, э, участие аудитории возбудил некоторые сочувствие к этой деятельности. Как же так? Тут сидит профессор какой-то, да, который рассказывает о том, как они там развивают эти методы, как они это все. Денег у них не так уж много, там и все прочее, да. Вот, Сложностей много верю вполне. Но я подключился и стал говорить так, что меня не очень волнует на самом деле, там, что происходит где-то когда-то. Вы как это рекламируете? Если вы говорите про это, что это э, что-то гарантирует, что это обещаете людям то это очень нехорошо, потому что вы их обманываете, вы не можете ничего обещать. Но если вы им предлагаете посмертный ритуал, то почему, собственно говоря, это хуже, чем отпевание в церкви? Вот. И самое интересное, что этот самый профессор так воспрял духом и сказал, что, о, вот видите, комиссия по борьбе с наукой, все-таки они ученые, они не столь критично относятся к... К нашей деятельности значит и но вы понимаете да сигнал который я передаю по радио, он относится он доходит до, до кого нужно да вот ну вот главное не обманывайте что это просто ритуал вот ну вы можете за него заплатить да пожалуйста вот но теперь собственно говоря главное о чем теперь главное, главная главная части который собственно который я все это и подводил когда вы всем этим занимаетесь вы должны помнить о самоконтроле и самоконтроль это то, что позволит вам до какой-то степени не попасться на удочку псевдонаучных мемов, хотя такая вероятность всегда остается. И комиссия по борьбе с лженаукой от этого не застрахована. Приведу еще примерчик маленький, у меня мало времени осталось, но я еще устремлю. Во-первых, ну читаем просто, да? Помните всегда, что ваше мнение не имеет значения. Вы защищаете не его. Если ваше мнение совпадает с научным, вам может казаться, что вы защищаете свое мнение и другим может казаться, что вы его защищаете. На самом деле это не так. Вы защищаете научное мнение. Я, например, выступаю везде широко достаточно за э, признание антропогенного потепления климата. Это не значит, что я его признаю, что я его сам проверял. Ну, в смысле, что это и моя идея. Я говорю про то, что если 97% специалистов это признают, я должен учитывать их аргументы в первую очередь, а возражение — это маргинальная наука на уровне 3% мирового сообщества. <музыка> <музыка> Научное не значит истина, да? Я уже приводил этот пример. Это очень важная ошибка, потому что все, очень много людей, которые считают, что наука э, познает истину. Я об этом буду делать ролик в ближайшее время на Сайване. Собственно, даже что-то уже и говорил на эту тему. Значит, наука не, и, не занимается истиной, истиной занимается религией. Вот. Если вы верите в науку религиозно, то да, вы занимаетесь истиной. Вот. Но наукой надо заниматься не религиозно, а прагматично. А прагматично какая может быть истина? Может быть, эффективность, полезность, значит, подтвержденность и так далее. Кто-то говорит, ну вот это и есть истина. Я говорю, зачем вам нужно, нужно такое понятие, которое в своем звучании изначально говорит нечто неколебимое на все времена? Ну как же неколебимое, если оно может поменяться? Вот, дальше. Новые идеи выдвигаются в научном... Если к вам приходят новые идеи или у вас созрела новая идея, вы сначала протестируйте в научном журнале. Есть там что-нибудь такое? А сами попробуйте. Вот. Если там даже есть одна такая публикация, это еще не подтверждение. Протолкнуть научную публикации, особенно в российский журнал, нефиг делать. Э -э дальше. Если вы столкнулись с непонятной идеей, особенно гуманитарной, написанной такими вольными словами, это не значит, что это уже наука. В гуманитарной области, особенно в области философии, много идей, которые излагаются, которые сложные, корректные достаточно, но при этом как бы не читаешь и не понимаешь. Поэтому я вот, например, задаю такой вопрос. Вот скажите, если вы читаете внятный текст, э, нет, сложный текст. Сложный текст, и вроде все слова понятны, связки понятны, а смысл ускользает. У вас лично э, впечатление в первую очередь. Вот, вот поднимите, у кого впечатление? Я дурак. О! А теперь у кого впечатление? Автор дурак. Вот, вот я думаю, что сейчас многие стесняются. Но, в принципе, да, в большинстве случаев, если вы, вы можете говорить Автор дурак, если вам понятен текст. Вполне понятен и понятно, что написана глупость. А если не понятен, у вас нет оснований так думать. Вот. Маленький такой чек-лист. Не буду говорить, что он исчерпывающий, но проверяйте, если идея выпадает из мейнстрима, и она вам нравится, что-то не в порядке. Будьте осторожны. Потому что, скорее всего, если область не ваша, исследовательская область, в своей исследовательской области вы имеете право выпадать из мейнстрима. В своей исследовательской области и при публикациях в научных журналах. Вы нарушаете мейнстрим, говорите, я ставлю свою репутацию на карту. Коллеги, критикуйте. А если вы с этим выходите в научно-популярный журнал, извините. Проверяемые ошибки. Если вы сталкиваетесь с относительно новой идеей, читаете и напекаетесь парочку проверяемых ошибок, можете сразу выкидывать новые идеи, которые выдвигают с приведением ошибочных фактов, не заслуживают времени на, ва на ваше э внимание. Если идет манипуляция статусом, если вас пытаются убедить, потому что это академик сказал. Потому что он лауреат Нобелевской премии или еще чем-нибудь такое, и при этом идея не является более или менее общепризнанной, это попытка влияния на вас через статус. Будьте осторожны, сразу включайте для себя контроль. Чем более статусное имя выдвигает сомнительную в плане мейнстрима идею, тем больше нужно проявлять осторожности. Манипуляции вниманием. Простейшая штука. Вы не поняли прочитайте мою статью, вот эту и еще вот эту мою книгу, там все написано, и вы поймете. Если человек не может э, внятно изложить э, идею и показать, как она стыкуется с общим научным мейнстримом, да, вот в этом она от него отступает, допустим, потому-то и потому-то, и мы это обосновываем, и значит, здесь есть вот такой вот, четко сказать, вот, вот, вот это вот наша новация. Да? Если он говорит, нет, для этого надо прочитать э, 10 томов сочинений, забивайте, это манипуляция вниманием. Манипуляция уверенностью. Если он просто с большой уверенностью вам об этом говорит и говорит, нет, вот это все неверно, это все доказано, мы уже знаем. Вот, например, большой, большой ляп, я считаю, у нас была ситуация, когда в комиссии, комиссия не защищена от этого тоже, у нас тоже есть проблемы такого рода, поэтому относитесь к этому с пониманием. У нас 60 человек, не может быть, чтобы ни у кого не было каких-то аномальных идей. Обязательно есть. Но вот была ситуация, мы в 16-м бюллетене защиты науки провелась такая фраза «Вакцинация от гриппа абсолютно неэффективна». Этому есть множество научных клинических подтверждений. Кахрейновский обзор говорит, что вакцинация от гриппа дает снижение заболевания в 2,6 раза. Откуда взялась такая фраза? На самом деле есть мнение, что в определенных ситуациях при низком уровне заболеваемости гриппом она экономически неэффективна, неоправдана всеобщая вакцинация. При высоком уровне заболеваемости может быть оправдана и экономически. Но человек, который был носителем этой идеи, в этот момент баллотировался в некотором роде на должность заместителя председателя комиссии по борьбе с лженаукой по медицинскому направлению. То есть состоял в списках по этому направлению. Я с огромным трудом убедил отвести его от этого дела. Мне пришлось подключать тяжелую артиллерию, там, академику Рубакова, чтобы он в этом разобрался и так сказать, в комиссии его отвел в конце концов. Потому что я, я предъявил материалы, я накопал его выступления на телевидении, публикации в СМИ, еще что-то. Он борец с лженаукой, этот человек. Но у него есть своя лженаука. И, и не только это, про вакцинацию. Манипуляции, да, несостоятельная философия, но про это я говорил в прошлой лекции, поэтому не буду сейчас, год назад. Религиозно-политические предубеждения. Вот это то, что стоит за потеплением климата неверием в потепление климата. Вот. И еще есть очень важная вещь – адекватность реакции на критику. Привожу пример. Когда э, портал «Антропогенез» раскритиковал э, книжку Александра Невзорова, который сейчас позиционируется как борец э, за атеистическое мировоззрение против поповщины и за научное мировоззрение, э, портал «Антропогенез» прочитал его книжку, сказал, «Вот там куча ошибок каких-то, а он все-таки по образованию медик – и как бы считает, что он в этом понимает. Может быть, действительно, что-то понимает. В общем-то, все мы в чем-то понимаем больше, в чем-то меньше. Я так, в общем, вижу, что он многие вещи говорит здравые. Но, тем не менее, у него есть очень большой пафос борьбы, да, такой и полный абсолютная уверенность в себе такая вот. Ну, это журналист, конечно, называется. Вот. Когда его раскритиковали, он устроил едва ли не скандал, чуть не с наездами на эту самую редакцию, значит, что мы вообще вас там в порошок сотрем сейчас в СМИ. Не в смысле там физические или юридические. Ну, просто с мимо с размажем там, сейчас по асфальту. Вот. Вы вообще кто такие? Выскочки какие-то неумелые. Да? Вот такая вот позиция. Такая реакция на критику говорит о том, что у человека проблемы с, э, вот вот, э, с чек-листом. Ну, про источники лже-науки это немножко из другой оперы. Вот это про самоконтроль, про мейнстрим. Хорошая статья, просто хочу порекомендовать. Такие разные гипотезы. Была статья Сергея Попова, можете записать ее. Она просто описывает фактически то же самое, что я говорил, Обнаружила буквально несколько дней назад, чуть не вчера. Посмотрите, там все четко написано, как относиться к этому самому мейнстриму. И вот еще про философию. У нас среди естественников очень непочтительное отношение к философии. И даже самые здравые борцы с лженаукой, веду пример Александра Панчета, например, который я беспредельно уважаю, да, но он не, а он не уважает философию. Вот. Я считаю, что это может его в какой-то какой момент подвести. Я надеюсь на его интуицию, интуиция, безусловно, все равно работает сама по себе. Но значит, философская основа необходима. Дело в том, что ни одно утверждение о том, что что-то существует, что-то на самом деле, что-то достоверно, что-то недостоверно, не может быть сделано, если вы покопаете в глубину, без некоторого философского бэкграунда. А что такое? Что значит существует? Что такое реально? А что значит доказано? Да? Вот. А может ли одна и та же, концеп... же реальность описываться несколькими концепциями, несколькими теориями? На самом деле может во многих областях. И значит ли это, что одна из них неверна? Иногда значит, иногда нет. Короче говоря, нужно уметь с этим работать. Я тут привел одну статейку, тоже можете как бы отметить ее себе. Мне просто понравилось то, что там ввели термин «адекватизм». Я придумал этот термин несколько месяцев назад для себя. Я что на русском языке его по ошибке только используют вместо термина «адекватность». А на английском он изредка встречается в области, вот, например, биоэтики и философии, философии медицины. Вот. Адекватизм — это значит, что мы придерживаемся не какой-то жестко установленной редукционистской позиции в отношении как, как бы принципов устройства науки, что все устроено именно так. А мы смотрим на это, позволяем себе смотреть с разных сторон. Ну, это уже о другом. Ладно, значит, вот это были основные тезисы. Или сказать вам про этот случай. Ну да, пришел к нам человек в комиссии и сказал, что он знает, как бороться с лженаукой. Нужно просто разработать единый метод обоснования научных теорий. Не нужно разработать, а он разработал за 20-30 лет тщательной философской работы, так сказать, методологической. Он знаком оказался с научно-философской литературой и... Да, Александр – воин такой. И потом э, мне понравилось то, как, как его книжка рекламируется на сайте. Тут слева «Помощь психолога» онлайн. А сверху там реклама, чего там турбосуслик, брутальная жесткая, скоростная система для самостоятельной расчистки залежей ментального мусора. <звы> ну вот это все примерно из одного. Из одного котла разливали. Вот, оно не случайно попадает в контекст таких вещей. Будьте поэтому внимательны и осторожны. И даже к нам, к комиссии, относитесь с осторожностью, мы, мы сейчас находимся в сложном периоде, у нас есть. Пара человек, которые не верят в глобальное потепление. И один из них вынет дискуссию об этом на публику. Что теперь может повредить репутации комиссии? И мне, например, некоторые люди говорят, не говори об этом ни в коем случае публично, у него сайтик малоизвестный, там никто не заметит. А я говорю, нет, все, что вышло в интернет, все заметно всем. И уж точно, что даниалисты, отрицатели потепления климата, они это увидят, найдут, подошьют к себе в досье и будут везде тыкать. Комиссия по борьбе с ложной наукой поддерживает. Нет, не поддерживает. Отдельные члены поддерживают. В силу того, что мы все живем в одной стране. Теперь вопросы. Как вы считаете, насколько обоснован пиитет к научным журналам? Потому что они же тоже ведутся людьми, которые конформисты. И не может ли это привести к тем издержкам, которые вы показали на слайде про издержки скептицизма? Да, это может быть. Такая вероятность есть. И такие примеры есть. Некоторые журналы действительно являются рупором определенных научных школ. Но, во-первых, всегда можно завести новый журнал, и они возникают. Во-вторых, как бы журналы оцениваются. Если кто-то начинает сильно уклоняться, то у него начинает падать импакт-фактор журнала. Да, такие вещи возможны. Определенный консерватизм в науке необходим, он здоровый консерватизм. Это нормально. Вот. То есть ничего страшного в этом нет. Вопрос в том, что это должно быть вынесено. Я правда считаю, что со временем система научных журналов современная вынуждена будет трансформироваться в другую несколько модель. Но это вопрос лет 20-30 развития. Здравствуйте, спасибо большое за... Интересный рассказ. У меня можно сказать философский вопрос, точнее несколько, один вытекает из другого. Во-первых, на основании того, что вы рассказали, можно ли так упрощенно метафорически представить, что есть некие две пусть неоднородные популяции мемов, которые конкурируют за один ресурс в обществе? И э, в таком случае, есть ли у нас какие-то основания предполагать, что одна из этих популяций э, может в будущем преобладать над другой? И если это случится, ну как это можно представить? Какие будут последствия? Uh -huh. Спасибо. Очень хороший вопрос. Э, про, вы Deutsche, Дэвида Дойче не читали? Я его рекламировал активно на, прошлом, на прошлой лекции год назад. Значит, две популяции мемов действительно существуют естественно, не в применении к одной конкретной науке, а широко. Одна из их популяций условно называется «статическое общество», мемы статического общества, основанные на э, принципе «мем выживает, если он сохраняет традицию», если он такой же и не меняется. Есть другая популяция мемов, называемая «мемы динамического общества». Мемы выживают, если они э, дают наибольшую эффективность и потому приносят, приносят пользу людям, и потому притягивают к себе людей. Значит, эти две популяции сильно конкурируют друг с другом. Проект просвещения, который длится 400 лет, по сути дела, есть великое противостояние этих двух меметических систем. Впервые динамическая система мемов достигла такого масштаба развития в истории цивилизации. Раньше всегда были маленькие вспышки, то там, то здесь. Чем она кончится, непонятно. Мы можем проиграть, а можем выиграть. Поэтому сейчас надо включаться в, великую, в великое противостояние, в великую войну, ведущуюся идейную, ведущуюся 400 лет, которая, еще наверное, столько же продлится. Спасибо за лекцию. Вы сказали, что мемы бывают не только плохими, но и хорошими. Я не знаю, где там точно находится грань. Для меня, как Велл Докинс, мемы бывают живучими и не очень, как и гены. Не является ли в наших мозгах мем близкий к науке, близкий к истине, не истинно, естественно, хоть сколько бы живучим по сравнению с мемом религии против ГМО, гомеопатии. Uh -huh. Так как выходит, как вы говорили, говорите, ученый, он говорит сложно, много формул, так он еще говорит этично, он не говорит, что вот это точно есть, он говорит, возможно, здесь uh -huh. есть какая-то корреляция. Uh -huh. А выходит, любой человек, который относится к псевдонауке, говорит, вот 100% все вот так. И не, ну, нельзя ли сказать из-за этого, что в нашем обществе всегда большинство людей будет... Говорить о том, что эволюция — это неправда, о том, что ГМО приводит к изменениям в ДНК и всему прочему. Спасибо. Значит, ответ такой, что мы не можем сказать, что будет всегда. Прогнозы в этой области, к сожалению, затруднительны. Но я бы сказал так, что определенная вот такая осторожность в высказываниях, она хороша в стратегическом плане, но плоха в тактическом. То есть прямо сейчас вы не убедите... Но зато через 10 лет вам не скажут, а вы, так сказать, тогда всю свою репутацию поставили на одно утверждение и проиграли. Вот, поэтому, э, значит, в стратегическом плане все-таки лучше придерживаться научного подхода. Э, но в, в каких-то конкретных аудиториях, работая с конкретными людьми, иногда можно и повысить немножко степень уверенности, если вы знаете, что за вами стоит, так сказать, армия науки, которая, в общем, вас поддержит в случае чего. Э, на таком уровне. Добрый день, спасибо большое за лекцию. У меня вопрос, вы употребили... Такой вижу, термин, употребляю? да, вот. извините, не встал. А, вы употребили такой термин «мейнстрим». У меня будет короткий вопрос, несколько примеров. Когда Эйнштейн уехал из Германии, то ну, как бы ему вслед в догонку написали большое письмо «100 физиков против Эйнштейна», я думаю, вам известно. Но что Эйнштейн заметил, что если бы был неправ, то хватило бы одного. А в нашей стране мейнстримом в разное время были разные идеи. Был там идея диалектического Понятно. материализма, которая похоронила множество научных идей. Была научная идея о том, что пшеницу надо сеять на снег, и тогда пшеница будет морозоустойчива. А противники этой идеи, от щепенцы, умирали в саратовской тюрьме. У меня такой вопрос: а как определить, что является мейнстримом и что делать в ситуации, когда в данный момент мейнстримовая идея является антинаучной и ложной? Угу. Спасибо. Смотрите, я не случайно говорил мировой научный мейнстрим. Потому что суще... лженаука как бы имеет локализацию, и бывают случаи, когда лженаука захватывает определенную страну или науку определенной страны, особенно вот на конкретном языке, когда она отделена от прочей нау... от мировой науки. Случаи, если, мирова... если на мировом уровне произойдет лженаучный захват, такое, в принципе, маловероятно, но, конечно, возможно, когда вдруг произойдет регресс, некий откат назад в какой-то области. Но в таком случае, скорее всего, смежники, что называется, расчистят поляну. Очень, потому что наука все-таки очень большая, и в мире финансируется и устроена достаточно по-разному. Поэтому, в целом, вся мировая наука вряд ли может пойти по уже научному пути. А если пойдет, ну, такая будет наука, такой будет и прогресс. Да, мы можем и заблуждаться. Вот. Что же касается э, того, что значит, э, раньше была религия, сейчас наука, там, доми какие доминирующие мемы, ну вот э, как бы это идет борьба, да, мы можем пойти в откат. Вот у нас сейчас в России сильный очень архаический тренд. И мы можем получить ситуацию, когда мы перестанем признавать многие научные направления или идеи. И ну, наше дело сопротивляться, если кто не выдержал, тот уезжает, там, не знаю. Как-то еще так вот боремся, потом, надеюсь, пробьемся, но может все и схлопнуться. такое тоже бывало в истории. Здравствуйте, большое спасибо за крайне интересную лекцию. Тут есть такой вопрос, пожалуй, уже в продолжении предыдущего. Существует, как я могу судить, наиболее популярный мем, мем религии вообще, в целом. И многие люди с ним борются, пытаются бороться методами, описанными вами. Насколько это сверху разумно, потому что, вообще говоря, то, что вы говорили, что... Э, там, правильные идеи побеждают, но в, в, в, в смысле религии далеко не везде и не всегда. Uh -huh. да. Значит, смотрите, это очень важный и сложный вопрос. Я вообще-то частично его затрагивал в прошлой лекции год назад. Э, я считаю, что борьбу с религией не следует мешать с борьбой с лженаукой, потому что религия, в общем-то, кроме тех случаев, когда она так заступает на территорию науки по конкретным поводам, там, типа креационизма uh -huh. или там, еще чего-то такого, э, она не лженаука. Это просто система религиозных убеждений. Да? Убеждения могут быть у людей разные, и как бы, э, с этим бороться можно, если вам это нравится. Ну, как бы, э, я считаю, что атеизм в чистом виде, как он существует, является не самостоятельным течением. Он является реакцией на агрессивный атеизм. То есть, если вы вокруг вас не пропагандировали во всю значит, э, религию и веру, то, скорее всего, вам бы и думать не пришлось о том, чтобы отрицать существование Бога. Вы просто об этом не думали. И были бы тем самым, ну, там, не знаю, кем, агностиком, да? Вот. Человеком, который об этом не задумывается. И иногда говорят, есть такой термин, по-моему, апотеизм, да? Вот. Значит, поэтому, что нужно делать с религией? Мое отношение, во-первых, во-первых, уважать религию просто по факту как важный этап прошлой эволюции человеческого общества. Человеческое общество в прошлом не выжило бы без религии. Это необходимое было условие выживания сообществ. Я объяснял в прошлой лекции почему. Кроме того, из религии родилось много важных направлений, таких как, в том числе, и наука. Она в основе своей изначально, исторически, имеет корни в религии. Да, она потом отпочковалась и существует теперь самостоятельно, и выстраивается самостоятельное философско-метологическое обоснование. Но Генетически она имеет некоторые, основ... некоторые корни в религии, и э, чисто э, практически то есть многие, многие научные идеи и методы сохранились благодаря э, сказать, религиозным институциям, хотя некоторые были им, им же благодаря уничтожены. Да? Вот. А некоторые, иди... некоторые способы мышления, например, в ходе э, например, э, э, схоластических диспутов были отработаны очень многие механизмы, э, сказать, э, ну, обоснования, логики, там, э, выводов там, и так далее. Потом, да, потом наука нашла свой ход, и теперь существует специально. Уважать надо, э, следовать не надо, предохранять лучше подрастающее поколение. Остальные пускай верят. Um, вы сказали в своей лекции, что как бы нельзя слишком скептически относиться к каким-то вещам, потому что гиперскепцизм может привести к тому, что даже научные идеи к ним можно придраться. Как найти золотую середину между гипоскепцизмом и гиперскепцизмом? Uh -huh, uh -huh. Yeah, вы знаете, я смотрю на это примерно так, что если вы занимаетесь наукой в своей узкой профессиональной области, то вы, естественно, абсолютно вольны делать то, что, значит, на что вы готовы поставить свою репутацию перед коллегами. Да? И там вам рекомендации я не буду давать, там это должен делать ваш научный руководитель, там, знаю, коллеги и прочее. А вот если вы занимаетесь популяризацией науки, то вы сильно заступать за край научного мейнстрима не должны. Попросту говоря, вы должны понимать, вы пропагандируете не себя в науке, а науку в себе. Да? Вот. То есть вы принимаете на себя то, что есть в научном мейнстриме, то есть то, что вот, широко известно. Вы отсеиваете то, что заведомо уже отброшено научным мейнстримом. Вы упоминаете о том, что, что является маргинальной, но все-таки наукой. И смотрите, если ваши взгляды начинают сильно уводить вас за пределы мейнстрима, то проконсультируйтесь со специалистами. В чем дело? Поищите э, дополнительные материалы какие-то. Например, я скажу вам крамольную вещь. Я как-то раз подумал, у меня есть своя концепция, значит, что значит разумность, разумность э, в общем смысле слова. Вот у меня недавно был ролик на это, по этому поводу на Сайване. Я говорю, что разумность – это не имманентное свойство какого-то объекта. Вот я разумен, там, вы разумны, там, еще что-то. А разумность – это скорее характеристика, приписываемая при рассмотрении поведения некоторого объекта или свойств некоторого объекта в рамках описания. Если мы рассматриваем этот объект каузально, то есть только выясняем, почему он подействовал так, а не иначе, то значит мы его рассматриваем как неразумный. Каковы причины, каковы следствия. А вот если мы начинаем его рассматривать в, цели, в терминологии целей и функций, зачем он это делает? какова функция вот этого его органа, например, то мы начинаем приписывать ему некоторую разумность. И тем самым разумность получается не, об, не свойство объекта, а свойство рассмотрения, да? Когда я об этом подумал, мне пришло в голову, что люди, которые говорят о разумном замысле вместо эволюции, не так уж не правы. Понимаете, мы можем рассматривать эволюцию не только с точки зрения объяснять, ее, описывать, не только с точки зрения причин, ну и как бы в некоторых случаях мы можем говорить о ней, как бы, а как мы дошли до состояния человека, а как возник разум, почему она к этому стремилась, да? Мы говорим, что там кто-то выживает, да, как это механически реализовано, да, Докинс все правильно написал, это можно редуцировать к этому самому, к каузальным механизмам, но далеко не всегда это эффективно. Проще говорить о том, что животное приспосабливается к таким-то условиям, да? Как приспосабливается? Ну это техника дела а в более, сказать, высокоуровневом рассмотрении мы говорим, что приспосабливается. И мы тем самым наделяем ее определенным элементом разумности. И в этом смысле разумный замысел является э, как бы просто другим способом рассмотрения эволюции, просто он не вполне научный, потому что наука привыкла к работе с каузальными механизмами. Ну да, это так. Вот. На мой взгляд, это самый убийственный аргумент против креационистов, потому что он говорит, что... Не, не надо придумывать никакого бога, который это все приписывал, что-то как делать. Просто если мы смотрим с этой стороны, то неразумно, а если с этой стороны, то разумно. Просто так оно смотрится. Вот. Это не ортодоксальный и не мейнстримный подход. Сильно не мейнстримный, сразу говорю, да? Поэтому я пошел по этому поводу консультироваться с Александром Марковым как-то. Сказал ему свою статью на эту тему, спросил, ну, что вы думаете, можно так говорить или нет. Он сказал, ну что, почему нельзя, можно. 我睡觉呢。